Когда ж говорят, какие-то теплые воспоминания идут, да? Таких хлебов у нас, вы знаете, что много. Мышления национальные, народные, она такое, что она не может быть однобоком, не придумывает что-то одно. В этом стиле должно быть много, да? Например, тонкие хлеба. У нас есть шатер. сан тоже говорим, то, что на камнях готовят, мелких. То же самое, правда, его специальный сорта пшеницы, сарбуда. И второй, вот у нас есть юха, есть лаваш. Если мы говорим, что лаваш принадлежит какому-то народу, это принадлежит общей тюркской группе. Если посмотреть Люгатит Тюрь, там название тонких хлебов, чеврач, например, и другие виды хлеба. Даже «Кутангобилики» т ⁇ используется э, название лаваш. В 19 век незаметьянджавы пишут о белом лаваше из чистой муки, да? белый лаваш. И дальше по всей истории это идут разных книга. Чтобы была лаваш, должна быть мука. А вы посмотрите, кто производил муку. И вообще пшеницу кто выращивал в этих территории Кавказа? Все исследователи, все доказательные, мы можем по-одному это сказать, они все пишут, что пшеницу выращивали азербайджанцы, это самые производители народа Кавказия и вообще продукты питания. В Нинеско, вот то, что... Мы вместе обратились Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Иран. Иран Большая часть Ирана тоже, азербайджанские, турки. Это уже доказало, приняло как общий тюркский хлеб. И ЮНЕСКО в прошлом году, один день ЮНЕСКО армянские специалисты толкнули, ЮНЕСКО лаваш был один день армянским хлебом, другой день уже это убрали и написали, что это хлеб, который формировка такая тоже готовится в армении это то же самое что у нас готовится борщ, но это же больше не азербайджанский блюдо давайте ребята жить дружно давайте обсуждать а не спорить если вы докажете что это ваше блюдо но не воздух э э э эфемерными умозаключениями а научными фактами исходя из языка Исследований, исследований там этнических, этнографических, этнологических, не знаю, культурологических, языковедческих, исторических, технологических. Ведь это не просто так доказывается, и мы не против, чтобы вы готовили наше блюдо на здоровье. Но ну, не, не забывает, авторские права должны быть защищены.